Друзья, это просто пиздец, я по-другому не могу сказать. Посмотрите на это. Просто ебнущество. Блять, я в ахуе просто. Тут Центр. везде все повыносило, доски валяются. Он машина взорвалась. Фу. Бля, этот...